Но об этом, об этом, обо всем мы поговорим с вами немножечко позже. А сейчас же я все-таки предлагаю вам начать просмотр этого финального матча. Nice u против Ace Team. Карта Инферна. Выбор Ace Team. Обе команды из России. И, в общем-то, составы команд, естественно, мы с вами сейчас. Будем изучать более детально уже в ходе э, пост по ножовщины. В данный момент, конечно, команды будут определять сторону посредством выкалывания друг другу глаз и выпускания друг другу э, кишочков наружу. Но пока что есть тим, ой, даже не пока что, а очень уверенно есть тим выигрывают ножевые раунды и, как следствие, э, выбирают сторону на своей же собственной карте, что, по-моему, ну сверхудобно, да? То есть вы начинаете. На своей карте И за сторону, которая максимально приятна вам что еще может э, радовать э, команду Это, естественно, смена сторон, дорогие друзья Само собой Само собой Я, в общем-то, другого ничего, честно сказать, и э, не ожидал Най свою начинают в атаке и Их состав на сегодня это Рикон, Фрес э, э, Дниэльс, э, Энзи и... Алпейс. Команда Ace Team, это, разумеется, Федози, Квазар, Тренч, Квеке и, и сами. Ну и, собственно, вот так и начинается этот финал. Напоминаю, победитель заберет 1000 рублей с Кона и, в общем станет сильнейшей командой по версии Generside Tactics Cup номер один. Раунд выстраивают игроки коллектива nice 4 пока что на точку А. Под парочку гранат, брошенных тиммейтами, начинается выход и первые контакты. Собственно, уже заводится, успевает забрать Рикон своего соперника. Также, кстати, это было сделано под флешку своего товарища по команде. И сами вместе с Квазаром остались вдвоем. Точка А полностью зачищена. И здесь, конечно, точно-точно-точно не будет никакого выбивания. Насколько бы, конечно, хорошо эти игроки не стреляли, но отсутствие дефьюз китов и в целом... Нежелание Nice4U открываться широко под своих соперников в любом случае приведет к единственно верному в данном контексте итогу Это просто недосмотр удержания точки А И как следствие дальнейшее ее падение Ну и опять-таки, что разумеется, само собой, поражение в раунде Хотя вот сейчас, кстати, простили и самое Позволили ему еще понадеяться на еще один минус, но... Как-то без минуса обошлось. Одного, в общем-то, он успел uh, забрать игрока из коллектива Nice4U. Ну и раунд на этом заканчивается, как я уже ранее говорил, поражением. Также еще раз напомню вам, дорогие друзья, что это Best of 3 матч. Команда Ace Team выбрали своей картой uh, De Inferno. Nice4U ответили миражом. И Десайдером выпадает карта Overpass. Соответственно, в случае, если команды возьмут по одной карте... Тогда все решится на оверпассе. Но потенциально, естественно, до оверпасса все это дело может как бы и не дойти. Но не будем, опять же, загадывать. Посмотрим, что будет происходить по факту. Ведь каждую карту, в общем-то, я практически уверен, команды готовили. Сейчас небольшое... Сверх, так скажем, укрепление точки Б от команды A-Steam. Три игрока обороны находятся в данный момент на этой позиции. Но игроки атаки, в общем-то, точку Б в этом раунде скорее будут игнорировать, нежели пытаться на нее зайти. Де-факто, вы сами все видите, да? Позиции игроков атаки, ну, говорят, в общем-то, о том, что здесь, естественно, заняты ребра. Уже какой смысл идти на точку Б, если заняты ребра? Но игроки атаки, тем не менее, скорее всего, опасаются возможного стака. Ой, и это все-таки точка Б через арку. Ну, я люблю такие раунды. Много раз уже говорил на карте Инферно, что данные, э, данный раунд мне нравится, когда реализация происходит именно на точку Б посредством перехода через катериспаун. И в целом это многообещающе. Но игроки обороны, даже невзирая на численный перевес на этой самой точке, Раунд все-таки будут вынуждены отдать Хочется или не хочется И насколько да, бы хороший MP9 не был бы у игрока с ником и сами Там даже тимкил произошел Но тимкил в этой ситуации вообще ничего не решает Федози остался один, у него есть маг десятый и вот тут даже сразу первая перестрелка, в общем-то, не приносит ожидаемого профита. 2-0, 2-0, 4 начинают сверхудачно, даже невзирая на то, что это атакующая сторона. Чужая карта и проигранный ножевой раунд, да, то есть не своя сторона, за которую хотелось бы начинать. Хотя, кто знает, вдруг nice 4 выиграли бы ножи и решили бы начать, э как обычно... Э Некоторые иногда делают э, в атаке. Я вот частенько замечал, что в последнее время многие команды, выигрывая ножи, начинают почему-то в атаке. Не в обороне, да? То есть ставка, так скажем, на вторую половину по большей степени идет. Алпейс. Минус тренч, энтри, сделанный при попытке поджать игроком обороны позицию на втором миду. Естественно, нужно какую-то информацию все-таки собирать игрокам коллектива. Стим о передвижении соперников Ну а иначе как тогда быть Какую позицию держать Никто в общем-то знать не будет Но сейчас скорее укрепление точки А Где, кстати говоря, бомба-то и находится Ну а вот тут Даниэлс Дает информацию о том, что на точку А заходить не надо Спот Б пуст Естественно, nice for you Понимают, что опять-таки в этой ситуации нужно делать. Оп, как таймингово открывается к веке. Но, увы, USP слишком слабый пистолет. И даже на такой дистанции, в общем, не удается внести толком ничего в картину происходящего. Ну, а бомба героически забегает на точку Б, дабы быть поставленной именно там. Ожидать ли ретейк? Да, наверное, стоит на самом-то деле. Но, с другой стороны, сейвить игрокам обороны попросту нечего. Сейвить дигл на следующий раунд нецелесообразно. В следующем будет бай. Зачем нужен дигл? Вот, собственно, отвечая на эти э, риторические достаточно вопросы Можно представить, что игроки обороны будут пытаться сейчас выбивать какие-то девайсы со своих соперников Для перспективы, так скажем, да И реализации э, данных девайсов в будущем Но это уж какая-то прям наглость от э, Даниэлса Нереальнейшая наглость Попытаться зарезать соперника э, вот прям в такой позиции И не где-то там еще Это как-то прям самонадеянно слишком, как мне кажется Взрыв бомбы и 3-0. Федози вместе с Самой успели сделать по одному фрагу, но, к сожалению, эти фраги глобально картину происходящего не меняют. Ну, собственно, да, было выбито два девайса, но атака так или иначе ощутимого урона по своей экономике благодаря этим двум фрагам не испытала. И снайперская винтовка, куча эмок э, символизирует начало первого девайсного раунда от... Команда A Steam Nice4U, естественно, отвечает, кстати говоря, практически тем же самым баем, только эмки заменены на автоматы Калашникова. 4 калаша и эмка против четырех эмок... Ой, 4 калаша и АВП против четырех эмок и АВП, прошу прощения. Заговорился. Ну, небольшой шухер, простите меня за мой французский, а, пытаются навести nice 4 под точкой Б, и в целом это работает. Как вы видите, игрок, находящийся на стяжке, это Кве-Кве, Квеки точнее, прошу прощения, а, стянулся к своим товарищам на спот Б, естественно, теперь точка A. По сути, в меньшинстве будет обороняться, причем в двукратном меньшинстве. Два игрока обороны призваны удержать позицию при выходе четырех игроков атаки Но тут, правда, конечно, игроки команды Nice4U Играют достаточно медленно Ну, то есть, осмотрительно и... Ситуация повторяется, о которой я говорил в начале стрима да? То есть, тот, кто меньше будет ошибаться Тот и выиграет И в данной ситуации, когда вы играете вот настолько легко С расстановочкой и с вдумчивыми позиционными мувами ну, сложно, согласитесь, будет э, хоть какие-то вообще ошибки совершить. А, самое интересное, что команда Ace Team, по сути, своим соперникам позволяют вот эту самую медленную и вдумчивую атаку, не выходя в какие-либо аркадные действия и сидя в глухой обороне. Естественно, глухая оборона не принесет профита по владению карты, но, тем не менее, есть надежда какая-то на то, что игрок атаки ошибется при выходе на точку. Но как это сделать, да? То есть выйти и ошибиться, я имею в виду. Да никак, Найс nice Фу вот просто уже в четвертом раунде к ряду выходит и ошибок не совершают, тем самым... Команде Ace Team, на мой взгляд, стоило бы попробовать сыграть в более агрессивную оборону И попытаться навязывать своим соперникам именно ту игру, которую хотели бы видеть Ace Team Для того, чтобы забирать хоть какие-то раунды Но на данном этапе, я считаю, для nice 4 все складывается, ну, очень успешно Команде Ace Team придется провести раунд на диглах, а, точнее на четырех диглах и эмке в руках и сами И сами, простите меня ну, антиаркадный молик, кстати, хороший достаточно молик, там три игрока оборон, так-то вообще-то, не шутя, что называется, и сейчас рискуют игроки атаки получить аркаду с бананой, если ее игроки... Команды Найс Фу u не зачекают вовремя. Это будет беда. А вовремя они ее зачекать не сумели, дамы и господа. Два минуса, ты самая. И один в исполнении Квазара. Ситуация 4 в 2, где Найс Фу u в двукратном меньшинстве. И это беда на самом деле для атаки. Потому что, ну, теперь уже на банан выйти нормально не получится. Точку Б нужно занимать э, через э, войну, так скажем. Через баталию. А вот что сейчас будет происходить на полтора, на полтора... Ой-ой-ой, Фин! -ой -ой, Дози, Отличный, отличный Хэдшот с дегла, ответный минус От Рикона, но тут как-то Есть понимание того, что два оставшихся Соперника находились на точке Б Но нет никакого толком э, Вменяемого понимания Ситуации вещей, откуда же пойдет ретейк Ну, естественно, сейчас влетающие флешки Уже какую-то инфу будут нести для игрока Атаки И это первый минус 10, 16, простите Хэповый к веке остается И, конечно, позиция опять-таки Uh, ну, сверхпрофитная, по сути, для игрока атаки. И да, это пятый раунд, дамы и господа. Экономический все-таки для команды Ace Team не заходит. Но справедливости ради, обратите внимание на то, как результативно был сыгран этот экономический раунд. Ну, при диглах и uh, одной всего-навсего М-ке. Удалось выйти на ситуацию 4 в 2. Был перевес. Перевес был потерян. За счет, по всей видимости, ошибок команды Ace Team. Позиционных... И вполне возможно, опять-таки, все-таки отсутствие девайсов. Ого. Дэниелс. Видимо, серьезная конкуренция сегодня будет у Квеки, потому что вот эти настрелы в дымы, ну, нельзя мимо уха, так скажем, пропускать, да. Нужно запомнить, что вот так вот хорошо может в теории стрелять а, вражеский снайпер. Не то, чтобы его нужно, конечно, из-за этого бояться Но надо понимать, что он прекрасно знает, куда ему нужно стрелять Даже если в этой точке лежит дым Абсолютно никакого контроля в доме не было И, соответственно, из-за этого теряется снайперу и Steam. И в результате точка, ну, скорее всего, будет попросту уничтожена Тренч имеет, конечно, все шансы на то, чтобы остановить выход соперников Но соперники-то даже и не будут выходить на точку А Здесь вот в чем вопрос, дорогие мои зрители Как вы можете заметить по передвижению Движением по карте игроки атаки стянулись под точку B и сейчас будут пытаться отпинать игрока с ником. сами Естественно, и сами уже отрезан. Погибает квазар. Ситуация 5 в 2 с тотальным перевесом за командой Nice for и Исами один минус перед смертью. Ну и Тренчу, скорее всего, уже, конечно, не светит здесь ничего. Но контакт, однако, с соперником будет. И контакт этот, к сожалению, для игроков обороны проигран подчистую. Good evening, пишет Гай Модис. Hello, my friend. Hello. 6-0 в пользу коллектива. Nice for you. Ребята отыгрывают чужой пик... На пике своих возможностей. Забавно звучит, но мне кажется, звучит зато правдиво, да? То есть отыгрывать 6-0 чужой пик в слабой стороне, это здорово. А вот, наконец-то, аркадка. Аркадка от команды Ace Team, и что игроки обороны... Здесь будут выигрывать, но пока что ничего, мягко говоря. Тренч на P250 успевает сделать один минус до этой самой роковой хаешки, которая к нему прилетела. Ну а по результату получается аркада команды Ace Team принесла команде лишь один минус. То есть... В денежном эквиваленте, ну, сколько там, я не знаю, ну, 3000 долларов, да, они нанесли урон своим соперникам, ну, какое-то количество, конечно же, гранат было выброшено, но это все, опять-таки, лирика, учитывая суммарное количество денег у игроков атаки, мне кажется, нанести им какой-то экономический урон на данный момент вообще, в принципе, невозможно, то есть какой может быть экономический урон? Если там у человека, у одного 10 700, у другого 11400, да их нужно убивать каждый раунд. И так еще и чтобы они постоянно дропы раздавали. Только тогда это хоть как-то можно будет почувствовать и ощутить. Но ну, у нас здесь буст небольшой, интересненький, интересненький подход. Однако этот интересный подход Энзи все-таки сумел рассекретить. И после разменов сохраняется численное равенство 3 в 3. При этом контроль над точкой Б потерян коллективом Ace Team в процессе... Выбивание, если можно так сказать, уже находятся игроки обороны Стяжечка, и Федози справляется с Фриасом И, естественно, бомба, оп, и на разворот На точку Б бомбкерри, естественно, не уходит Он уходит на точку А, где, кстати, сейчас Алпайс забирает еще одного своего соперника Ну, а теперь уже 2 в 2, все будет зависеть от индивидуалочки, так скажем, да Насколько хорошо парно умеют работать команды мне кажется, выбить вдвоем, даже при наличии снайперской винтовки, в общем-то, не так уж и тяжело. Но при этом, опять же, выброшен дым, уже становится чуть более все ясно. В сайде находится еще один игрок обороны, и это снайпер, это Федузи. Фидузи, Федози, прошу прощения, отправляется на лопа... на лопаточки. И ничего, увы. И ничего в очередной раз. Без ретейков, без шансов на победу. Команда A-Steam сдают полностью первую половину на табло 8-0. А вы будете стримить Бухара-Ташкент? Рустам. Ну, во-первых, приветствую вас. А во-вторых, никто мне пока что не заказывал комментирование данного ивента, который будет проходить между Бухарой и Ташкентом. Поэтому... Если кто-то вдруг ко мне обратится с просьбой или целью э, заказать комментирование данного матча То, конечно, я буду его комментировать, но пока таковых не было Дабл килл в исполнении Алпейса И снова диглы у команды A Steam. До этого момента они ни разу не помогли им, к сожалению, вообще ни в чем Кроме как, разве что, небольшого экономического урона сопернику и здесь снова, как вы видите, да, небольшой урон есть. Добивает все-таки Алпейса, но он при этом успел сделать э, два минуса, как бы, да. То есть, ну, вполне себе соразмерненько, хочу я вам так сказать. Папечные аватарки плюс один к карме. Да, я, кстати, заметил еще в первый игровой день, э, то есть 1 марта, что там у человека есть папечные аватарки, да. И, и это должно определенно давать какой-то профит, но... Давайте в сторону все эти профиты. Посмотрите на ситуацию под другим немножечко углом, да? Оп. Оп. Вы видали, как все красиво? А? Ну какую бесподобную флешку сейчас накинул Рикон своему тиммейту, и под эту же самую флешку снайпер выходит, делает пик и все. И девятый раунд запакован. Даже опять-таки при учете того, что здесь были диглы и вышли на ситуацию два в одного, ну в целом неплохо для Эко. Но команда Ace Team даже девайсные раунды настолько же результативно не отыгрывают, как свои экономические. И в этом, наверное, кроется основная проблема всей этой ситуации в целом. То есть Ace команда сильная. Но, как вы видите, Nice4U переигрывают оппонентов, ну, что называется, на классе. Оп! Отличный молик прилетает прям под ноги. Тренч, к сожалению, после этого не жилец. Ну и минус от Enzy, естественно, дает небольшой перевес команде Nice4U. Ну и... Не понял, не понял, простите меня, аж начал заикаться, не понял юмора. Зачем был нужен этот мув в дым? Для меня, наверное, останется загадкой. Но теперь у нас ситуация 2 в 3. наконец-то, и Steam впервые близки к тому, чтобы выиграть этот раунд. Александр, чат, добрый вечер. Виктор, приветствую вас и приятного вам виде просмотра, если вы сегодня останетесь на трансляции. Ну а пока... А пока... А пока, дорогие мои друзья, Рикон минус квек. И дальше Рикон, к сожалению, для команды nice 4 погибает. Вылетает флешка, под нее пик от Федози. Ну, такой себе достаточно полупассивный пик. Даниэлс. И вот здесь как раз-таки интересно, да, как Даниэлс сейчас сможет или не сможет со снайперской винтовкой 1, да еще и в два. Что-то здесь напикать и что-то где-то победить Флешечки накидываются игроками обороны Естественно, эти флешки сдерживают Оп, оп Ну, на точку Б успеет Успеет, он просто на морозе вообще на ноге побежал ставить бомбу И это, кстати, выигранная позиция технически Потому что теперь он может спокойно контролировать выход с хелпы Но один из игроков обороны однозначно придет, конечно же, с бананой И вот этот момент нельзя никак, просто никак э, пропустить но интересно, как сейчас снайпер а, будет размышлять. Ой-ой-ой-ой-ой! Забавная, да? Ситуация. Забавная ситуация в чем? Таких ситуаций море бывает во время сыгранных, любых сыгранных матчей, когда коллектив... А, даже нет. Причем здесь какой вообще нахрен коллектив? Простите, это я что-то заговариваюсь. А, когда... Вас не видно, а вы соперника видите Вот такие неудачные стрейфы и команда Steam, Ну, наконец-таки, выигрывают хотя бы первый раунд на своем собственном пике Поздравим ребят, две снайперские винтовки У Квеки и, и Квазара Перекидывают вторую снайперскую винтовку, не знают, кто на ней будет играть Но все-таки она достается Тренчу, удачи ему а вот э, Данилс почему-то стоит АФК, но все-таки приобретает снайперскую винтовку. И стандартный для команды Nice4U round с четырьмя калашами и авиком готов на одиннадцатый раунд. У Тим новый состав и первые их игры. Да, товарищ волк я надеюсь, правильно читаю Я в курсе, что команда a Steam Вот буквально прям перед турниром Собрали состав и являются, по сути, да Вот таким вот Вот такими андердогами И причем очень и очень круто ворвавшимися на турнир Как минимум ворвались и сразу в финал Албейс минус к Что дальше? Сань, завтра что будет, Ведьмак? Нет, Витя, завтра шоу-матч по КС 1.6 Ведьмак вообще сейчас очень сложно когда представить Потому что у меня расписаны э, с сегодняшнего дня Спасибо большое, Дэм за подписочку э, Расписаны дни комментирования Начиная с вот сегодняшнего дня, то есть сегодня третье число да, э, Расписаны уже по 12 -е. Вот раньше 12 точно не будет никакого Ведьмака, к сожалению Такая вот история. Да я так пробегом опять лайкосик завез. Витя, спасибо за лайкосик, это тоже хорошо. Может, GMC, GMC перейдет на гол? Ну, вполне себе. Вполне себе было бы неплохо. Идти в ногу, так скажем, со временем. 4 в 4 затяжной раунд от команды Nice4U. До сих пор не было никакого выхода. Страшненько, судя по всему, игрокам а атаки. Не хочется отдавать еще какие-то раунды. ЛПС просто безумец. Просто безумное уничтожение за 10 секунд до конца раунда. Бомба все-таки установлена и ожидается, по всей видимости, не скорая, но все-таки выбивание. Дефьюзки ты имеется у... И самый ретайпец. Спасибо большое за подписочку. Привет, пока как-то непонятно, зачем пикали инферно. Хотя, может, атака у них мощь. Сашуля, привет, ты хотелось бы верить в это. На самом деле, очень хотелось бы верить. Какой сложный никнейм. 16, по всей видимости, 16-летний бездарь, да, насколько я понимаю, правильно читается так, да, 16 year old и далее бездри написано. В любом случае, спасибо вам за follow. Nice for you! Забирают десятый раунд в этой встрече, счет 10-1. Конечно, очень странно и действительно есть определенные вопросы к команде Ace Team. Почему была пикнута карта Инферно и почему ну, достаточно слабенько она отыгрывается. Но я не думаю, что стоит сейчас, конечно, осуждать команду, потому что, как, в общем-то, Александра в чатике написала, действительно в этом есть доля правды. А вдруг у команды Ace Steam настолько жесткая атака, что там просто в одну калитку камбэк и все? А что если, да, что если я? -ху -ху! Что если я не ошибаюсь? Вот это сумасшедшее попадание от Данилса, уже который раз он попадает в дым по соперникам. Ну, это имба, имбаланс, я бы даже сказал. Радует, что не Мираж, а то он уже во всех дисциплинах надоел. Ну, Гай Модис, ну как же? Вы что, не слышали? Вторая карта будет Мираж, как раз таки. А, Мираж выбрали игроки Nice for you, кстати. Даниэлс уже выбрасывает снайперскую винтовку, подбирает калаш. И на этом самом калаше начинает пытаться доминировать. И посмотрим, насколько эта доминация окажется успешной. Здесь перестрелка сразу с двумя соперниками. Ошибка дичайшая от Квеки. Ух ты, боже мой, точка А сдана. Сдана соперником. Даниэлс сделает четвертый минус. И один на один остается с Квазарищем. Квазарище, кстати, может сейчас... Может спасти раунд для своей команды Ему все-таки удается это сделать А в противном случае мы увидели бы первый эйс а, В этом самом финале Ну, по результату мы с вами видим счет 10-2 Вот такая вот история do <laughs> Не переживайте, Гаймодис Не переживайте Ну, подумаешь опять Вот такой вот дел Дельс происходит <coughs> Nice 4 u вообще лохи, позиционки вообще нет, сильверы Ну, я не согласен Но если э, вы пытаетесь, товарищ, не... Дальше читать не буду Но эту анаграмму, думаю, знают все э, Нельзя так говорить Но если nice 4 u сильверы И вы таким образом пытаетесь э, отбелить команду A-Team Дескать, они выигрывают, потому что они проигрывают... Вернее, как... Nice4U играют плохо, ну а вы болеете, по всей видимости, за Ace Team. И если это действительно так, то вы же сделали только что хуже только команде Ace Steam, Сказав, что Nice4U сильверы, то есть Ace Team проигрывает сильвером. Я бы не согласен, на самом деле, был бы с этим. Позиционно Nice4U сейчас не обязаны отыгрывать на все 200%. Это атакующая сторона, им достаточно сыграно занимать точки. Чем, в общем-то, справедливость ради, они действительно занимаются успешно. Про касаемо позиционного отыгрыша нужно говорить все-таки, мне кажется, в разрезе э, оборонительной стороны. Посмотрим. Посмотрим, что будет дальше при любых раскладах вещей. Пока что я не хочу, так скажем, делать каких-то поспешных выводов и говорить, что вот та команда или вот эта команда играют неправильно. Э, давайте посмотрим. Просто мы сами все с вами сегодня увидим. Финал без нашего... Ока, так скажем, не закончится. И Исамы, притаившийся под точкой Б, пытается сейчас навязать какую-то борьбу. И, боже мой. И, боже мой, nice for you. Героически вчетвером отдаются под своего соперника. И если бы времени было бы побольше, я думаю, и сами поборолся бы. Но прикол в том, что квадрокиллом, к сожалению для и сами это все и ограничивается. 11-2. Алпейс не успевает покинуть точку Б. И... и теряет девайс. Но 26 тысяч на команду, я думаю... Девайс купить можно будет новый Александр Смирнов, привет из Калужской области Ух, сильно И тебе тоже привет из Калужской области Али, Алиев Радует, что не Мираж, а то он А, это я уже читал да. Так, поддаются, чтобы было обиднее Ну посмотрим, посмотрим Я знаю одну команду, которая в свое время Поддавалась полматча И в итоге его проиграли Поэтому я бы вот не поддавался на самом деле Иногда можно из-за этого а, только как раз-таки в лобби отправиться лишний раз Ох ты, последний пулькой фрес все-таки забирает Тренча Ну и перед этим оформляет минус по Квазару Также минус от Квеки Квеки, хоть и даже у него нету а, пистолета да? Как бы хоть у него и нет пистолета, простите, девайса Но у него есть пистолет, на котором он все равно умудряется какие-то киллы делать Чего вот, к сожалению, нельзя сказать... А... О о а, его тиммейтах. Тиммейты не подыгрывают, это беда. Поддаваться это уже не спортивно совсем. Говорить сразу о том, какие они в таком случае люди. Сашуленька, ну, будем надеяться, э, все э, типочки-топочки. ход некрасивый, можете поменять? Ну да, я же, конечно, такой сижу и, блин, э, человеку вот... Ну, никнейм не буду ваша озвучивать, да? Ну вот я просто сижу такой и думаю, блин... Ему не понравилось, пойду поменяю худ. Серьезно? Наивненько, наивненько полагать, что из-за того, что вам не нравится худ, он будет сменен. 12-2, дорогие мои друзья. Последний раунд первой половины, и все, в общем-то, сейчас будет... А, меняться, но не критично, не для одной из команд. По сути, 12-3 или 13-2, это не сильно большая разница с точки зрения последующей экономики к веке. На снайперскую винтовку АВП не хватило, но хватило на скаут. Как минимум, хотя бы э, в одного попал, и этого, в общем-то... На данном этапе было достаточно. Но, к сожалению, скоропостижно скончался сам Квеки и его товарищ Федози. 12-2 по-прежнему, но уже ситуация, как вы видите, меняется в худшую сторону для команды Ace Team. Здесь, конечно, о перспективах взятия раунда можно говорить очень долго. Но две фармилки MP9 и MP7 у Ace'ов... Конечно, будут очень сильно мешать. Одна из этих фармилок уже, кстати говоря, погибает, и это была МП7. Сейчас бомба будет направлена на точку А или на точку Б. Неважно, при любых раскладах вещей там будет всего один единственный игрок обороны, которого, ну, в численном большинстве, я думаю, игроки на 4 все-таки должны выбивать. Ну, выбьют ли? Вот в чем вопрос. Минус от Фреса, ну и все, точка Б на данный момент свободна и минус от Рикона. 13-2, дорогие друзья, итоговый счет первой половины. Найс, nice фую проигрывают, отыгрывают, простите, первую половину, ну, просто блестяще. Вот такие вот дела. Вторая половина стартует, команды поменялись местами, и теперь на nice SFU, по идее, будет играть немножечко легче. Но ну, опять же, такое, типа, это по идее. А, ох ты... А Дэниелс-то голову поломали нормалек, но он, тем не менее, ответил минусом поясами, а сам-то при этом остался в живых. Погибает Рика, но, но Алпа издает размены, снова размены. Ситуация 3 в 1, дорогие друзья, Фидози, последний. Фидози прячется сейчас э, в каналочке с 96% лайфбара, первым армором и отсутствием какого-либо раскида. Ну и два соперника, в общем-то, имеются. Потеряна бомба. Скорее, конечно, раунд ужасен в исполнении Steam. Он достаточно банален и не сказать, что замысловат. Ребята просто вывалились на второй мидл и пытались, собственно, разыграть стандартный второй мидл. Полтора ребра, А. Ну, либо же точка Б, там, в зависимости от того, как прошли бы перестрелки на споте А. Но не получилось пройти, увы и ах, даже подальше. Ну, вот и, и все, как Все да? Все печально. все печально получается... А после э, проигранной пистолетки нет экономики. Команде A-Steam теперь еще и с фармилочками. Ну, форс. Очевидно, форс, конечно, нужно будет открываться под вражеские фармилки. Еще и даже частично под М-ки. Ну, Энзи. Ой-ой-ой-ой-ой, Энзи! Какая похороночка! Трипл килл от Энзи! Разменный минус это сами. Квазар добивает Даниэлса и остается в соло с четвертью своего лайфбара. И здесь просто, конечно, позиция... Позиция, кричащая нам о том, спасите меня, пожалуйста. Я уже ничего не сумею. 15-2, дорогие друзья. И это матч -пойнт. Команде Nice4U для победы необходимо взять всего-навсего один раунд. Команде Ace Team же необходимо забирать 13 для того, чтобы выйти на допы. А, допы в теории, конечно же, возможно. Нельзя списывать команду со счетов раньше времени. Даже если у них нет экономики, и они будут вынуждены играть с практически пистолетами. Но есть же же Галил и есть Скаут. Поэтому почему бы не попробовать верить в эти девайсы. Ну, положа руку на сердце, конечно... Конечно, страшно даже представить, как сильно нужно запотеть команде Ace Team для того, чтобы хоть что-то здесь наковырять. Я имею в виду, наковырять хоть какие-то проценты владения по карте для того, чтобы реализовать победу в раунде. Ну, это объективно будет слишком сложно. Но... Справедливости ради я хочу заметить Сейчас весьма и весьма интересный раунд готовится Вы скажете, в нем особо интересного ничего нет а я скажу на самом деле, что есть Почему э, в нем что-то интересное есть Почему я вижу в нем что-то интересное Потому что выход под Фриаса И Фриасу здесь нужно держаться На него выходит вся вражеская команда Но по таймингам, елки-палки По таймингам, дамы и господа Успевают стянуться к нему на выручку Федози, последний 100 хп Такое мы видели с вами уже в пистолетке. В пистолетке он тоже оставался ласт игроком. Но 32 секунды до конца раунда. И на этот раз у него два соперника при девайсах, а сам-то он без. Перестрелочка и такой мув. И вот это то то то то то Максимально, ну просто сверхмаксимально забавнейший момент. 15-3, дамы и господа. Вот так можно проиграть перестрелку, находясь на одной точке вдвоем. Ну, <смешно> <смешно> это очень смешно, конечно. Но это, видимо, указывает на то, что команда Nice4U все-таки частично, но волнуется. Ну, 15-3. Теперь сами будут играть с пистолетами. А все почему? А потому что волнение. Задержка есть? Задержка, да, есть. Но только не обращайтесь, пожалуйста, к боту, который пишет, <смешно> <смешно> пишет сообщение в чат. Потому что я в таком случае не увижу что это сообщение адресовано мне. Не всегда удается смотреть на чат, а выделенное сообщение, в общем-то, я вижу всегда. <coughs> Итак, 5 девайсов против фармилочки и эмочки. Болеем за кого-то. За кого, правда, здесь болеть пока не ясно. Ну, я, как всегда, за красивую игру и категорически, конечно же, приветствую честность и правдивость этих матчей. То есть... Выиграть сильнейший. При любых раскладах вещей выиграть сильнейший, хитрейший и умнейший. А кто им вот сегодня станет? Ну, пока что Ace steam имеют возможность забрать какое-то количество раундов, пока nice 4 будут восстанавливать и пытаться реабилитировать свою э -э, экономику. Как это сделать, э -э, я даже боюсь, опять-таки, предположить. Но это будет очень тяжело. Минус с дигла. От ты -ты ничего себе! Я что угодно, простите меня, дорогие друзья, мог сейчас предположить Но только не то, что и самое останется один против двоих Алпес и Дэниелс вдвоем 20 секунд до конца раунда Абсолютно на ровном месте Почти проигранная ситуация Ну, откинуть дым и попытка поставить в нем Хотя, ладно, в предыдущем раунде э, Nice фу отдали два в одного Но в этом нет что ж, дорогие друзья, 16-3, итоговый счет первой карты. Пик команды Ace Team остается за командой Nice4U.